Друзья мои всем вам огромный привет сегодня у нас 14 января старый новый год всех вас еще раз с новым годом всех вам благ любви и здоровья но я друзья сегодня решил снова приготовить курицу на нашем электрогриле что-то она мне очень зашла и хочется ее готовить снова и снова В прошлый раз я грил уже маринованную курицу но на этот раз я замариновал ее сам и и сейчас я вам покажу этот простейший рецепт. Значит, что нам понадобится для маринада курицы? Естественно, сама курица. У меня курица вышла на кило кг. Потом оливковое масло. Я думаю, у меня здесь миллилитров 70, наверное. Смотрите сами, чтобы вам хватило всю курицу потом обмазать. Ну и специи. У меня 2 чайные ложечки без горочки соли потом куркума чайная ложечка сладкая паприка чайная ложечка черный перец чайная ложечка э, тимьян вот так на глаз и выжатый чеснок три зубчика у меня ну все и вот это мы добавляем в оливковое масло все это перемешаем до однородной массы оставляем в сторонку а сейчас я займусь сначала курицей Нужно ее избавить от всех лишних перьев. Я уже повыщипывал, которые торчали большие. Сейчас просто немножко посмотрю ее. Обсмолили. Значит, что я делаю дальше? Вырезаю позвоночник. получается такая вот у нас тушка все и обмазываем вот так вот все тщательно переворачиваем можно вот так вот повалять немножко и остальное все что осталось также изнутри все промазываем хорошенечко и укладываем нашу курицу какую-нибудь посудину у меня больше ничего не нашлось Резал вот такой И все, что на доске, все сюда вот так. Раз. И убираем холодильник приблизительно на сутки. Курица у нас, друзья, простояла в холодильнике ровно сутки. Вот такая вот красавица. Посмотрите. Она сейчас еще сырая, но уже такой запах от нее. На этот раз я буду не на автоматической зажарки жарить, а поставлю вот это вот airfry, 180 градусов я поставлю, потом последних 10 минут примерно я добавлю, не знаю, наверное, на 200 и поставлю на 55 минут. Периодически будем ее открывать и глазировать соусом. Еще, ребят, вам сейчас покажу такой лайфхак. Крылышки, чтобы нам не заматывать их фольгой, чтобы они не подгорели, мы вот так вот берем, заворачиваем и как бы так за, за плечо, типа под голову, как раз и все, они не, не будут подгорать, и вот так вот мы раз закладываем, все, вот смотрите, как раз она помещается. Ну а сейчас приблизительно ждем 40-45 минут И потом уже будем ее глазировать Так, ребят, вот смотрите, остается буквально 10 минут до конца ее зажарки Сейчас будем глазировать Глазировать буду вот таким вот сладким соусом чили Можно в Германии купить в каждом русском магазине, я думаю Но вообще прикольный соус, такой сладенький в общем, глазируем. Все, она уже такая вся хрустящая. Также этим соусом можно, в принципе, и сверху помазать уже, когда полностью готова будет. Либо макать можно курицу. Посмотрите, специально для курицы. Все, сейчас 5 минут. И через 5 минут примерно я еще раз ее помажу. Все, друзья теперь последний 5 минут и готово добавляю поставлю на 200 градусов так ребятки курочка наша готова то что вот это вот подгоревшее немножко не обращайте внимание то что сладкий соус был это, даже наоборот это будет очень вкусно все, друзья, перекладываем нашу курочку на тарелку и идем дегустировать. Украшаем все это дело петрушечкой, любой зеленью, можно укропом. Вот такой вот шедевр получился у нас, ребят. Смотрите, аж он бежит с нее все. А запах прям непередаваемый. Красота. Все, идем дегустировать. Ну что, все, пробуем? Ляжечку отломаю Денису. О, смотрите, она вся кость вам отходит. Так просто ляжечку отломать не получилось, Денис. Вот смотрите, о. И все так просто, когда курица развалилась. Ты что, сильшь только? Надо еще. давай тарелку сюда держи так, ну я попробую сейчас надрежу Не, вон, смотрите вот это значит приготовилась и очень хорошо приготовилась кости прям вылазят хотел прям руками есть, но не получится. Ладно, пока хватит. Что, Лучше Вкусная. не есть? Вкусно. Сейчас я попробую. М -м -м, ну, вот этим вот соусом прям так, ну, вот так вкусно. Отдает так сладким соусом. вкусно тище. Салат мне немножко Обалденно, друзья Обалденно, вообще вкусно так что готовьте, вот по этому рецепту, что я вам показал, это прям бомба. Но не забывайте про этот соус, про сладкий соус чили. Это вообще прям такой аромат такой придает этому мясу. Ладно, что все, еще раз вас всех с Новым годом, всех со старым Новым годом. Всех вам благ, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Давайте всем пока и до новых встреч!